Всем привет, на связи мистер офисер, продолжаем играть в игрушку Orien, Bios, Wisp, и в прошлый раз что мы с вами сделали? А это было, кстати, интересно, зря вы пропустили этот момент Мы побывали с вами в подлунных норах Забрали тут все и вся Забрали даже вот здесь вот дух Забрали карту подлунных нор а, И, конечно же, что самое интересное Мы все таки Смогли, мы смогли забрать прекрасную вещь, а именно в Свердлых Озерах мы забрали с вами, правильно, я слышу, что вы знаете, это, конечно же, горликовую руду. вот здесь вот она была, теперь ее нету. Мы, значит, ее забрали, отправились к нашему любимому Грому, заплатили ему 6 горликовой руды, и он нам открыл вот эту пещерку Путь во Тьму. Вот, э, за прохождение нее мы получим 500 единиц энергии, если честно, нам пофиг вообще на них, но тем не менее я хочу попроходить эту пещерку. Значит, э, чтобы нам тут чего-кого пройти, нам обязательно нужно поставить супер пупер штуку. Это э, совершенственный импульс можно убрать, тройный прыжок оставить, волна духов нужно поставить, чтобы побольше урона наносила ну как-то так в общем вот таким макаром и сейчас все и будем делать итак значит делаем там и чё есть у нас тут такая супер-пупер способность М -м да есть, все-таки все-таки есть. А обязательно, обязательно нам нужно все собирать, забирать. А, все, да, типа. Окей. Аккуратненько тут. Если честно, я не понимаю, что тут может быть. Но что-то тут должно быть, судя по всему. Давайте смотреть. Так, мы тут уперлись. Уперлись в тупик. А, у нас же есть крутая способность. Которая здесь, я так понимаю, ни к чему, так что ли? Отлично, понятно. Понятно. Так, это у нас желтый в форме сердечка. Вы нашли новый предмет для задания. Это желтый. Когда-то подарили робкому моке. Так, это, по-моему, тому нужно... Парню отдать. А, тут у нас есть возможность вот так вот сделать. Ой-ой-ой, нифига себе, так стоям -бо. А тут что мы просто а просто да елки зеленые так нельзя тут в тьме главенствовать все мы на выход Реально? Все так плохо? Да. А я-то думал. Я-то думал, что то будет вкуснее тут. Ну, елки зеленые. Ну, окей, давайте поговорим с Моки. Это он, мой желудь. Больше никогда я его из рук не выпущу. Ба бам Большой сосуд с духовным светом. За духовный свет можно увидеть у знакомых возможные предметы улучшения. Путь во тьму, побольше на задание выполню, верните желудь Моки. Понятно, понятно, Моки. Не за что. Блин, я потратил столько... А, -а, а... Ради вот этого всего... Ну ладно. Ладно. Так, нам получается вот эта хреновина теперь не нужна. Поражают снаряды. Блин, можно все-таки эту сделать. Притяжение с уроном. Нам не надо. Так, договор с жизнью. Ну, блин, не хочу это, ничего. Не хочу. Сохранимся. И направимся мы с вами. Что ж такое-то? Куда мы с вами направимся? Да, вопрос можно, конечно, вверх попробовать, но все-таки надо блуждающая гангита собрать, и чтобы это сделать, э, заросшие недра у нас пройдены, тихий лес что-то тут говорят нам не пройдено есть вот тут какая-то вот шиняга, давайте попробуем эту шнягу мы забрать, и после того, как мы это сделаем мы, мы что попробуем сделать, мы попробуем все-таки возвернуться вот сюда и попытать удачу с вот этими классными огоньками. Вот. Ну тут я вообще не понимаю, вот из ИД. И... В общем, Переносимся. И посмотрим что да как там будет у нас А, ага, здрасте. ай яй яй ой яй яй Так, ну типа да, я такой прилетел. Чё с ними и так? Блин, какая ты... Мерзость. Да ты, зачем ты? Так, я типа на дереве. Здравствуйте. Всё, я улетел от вас. Ой-ой-ой. Спасибо. Но я ведь не просил этого. Дети нападающие, вот они. Просто бомбануло. Ой. Да что ж такое-то? Фонарик, конечно же. Так, теперь я тут Окей Ну, ко мне кто-нибудь придет? Сегодня нет Эй-эй-эй Так, ладно, я понял Ко мне не хотят приходить а, тут у нас еще испытание временем. О, ты. Обалдеть. Так, пузырьки, которые... Я уже забыл, как действует. Итак, избыток вы получили на восковых духов. С ним избыток энергии превращается в жизнь и наоборот. У-у-у. Ну не знаю, как мы можем избыток вообще получить сами по себе. Так, а как нам? Аккуратненько. Вот она, пьедестальчик. Отлично. За это мы сможем получить... Ого-го, вкусняшки. Круто. А я-то думал, когда это появится у нас штука. И вот она появилась. Эм, отсюда, да? Мы должны подняться вверх. Боже. Боже. Ж. Что происходит? Почему мы так медленно пошли? Я же думал, тут какое-то сейчас событие будет. Ооо. Прикольно. Будем знать. Но тут самое говенное место. Уэр. я спустился что будем пробовать эту гонку нужно подняться здесь здесь здесь здесь здесь здесь здесь здесь здесь и вот здесь и вот сюда и вот прийти вот сюда да какой ужас отлично у нас уже все тип топ а почему здесь я не могу зацепиться то у -у! все растсте Задание? Не, не знаю никакого задания. Я пошел в другую карту. Блин. А, -а, а, это пипец какой-то, заново. Ура, я сделал это, ёптить. Наконец-то гонка завершена. 25 секунда. Надо было сделать время, чтобы пройти это испытание. Это просто какой-то пипец. А, два часа прошли не напрасно. Это просто реальный какой-то... Какой-то пипец. Никому не желаю так долго мучиться с этим испытанием. Ну, это просто жесть. Я не ожидал. Что все настолько плохо будет. Так Блин, куда нам теперь двигаться-то? Ладно, мы это испытание прошли. Мы молодцы, мы красавчики. Честно, не знаю, сколько у нас есть времени, но я думаю, стоит попытаться и забрать вот этот последний огонек, который у нас есть. Давайте это сделаем. И обязательно я думаю. При этом мы сейчас с вами сохранимся да есть сохранение а, тут я блин я так и не понимаю как это все делать можно не походу это не так Ну давай, ты типа до меня допрыгивай. А, нифига, не допрыгивай, да? Так, ладно. И нифига, да, у нас не получается то, что я хочу. Окей, он допрыгался. Ему хватило. Блин, неужели все-таки нужен вот этот снаряд? Ага, снаряд вылетаешь? Пошель, пошел, пошел, пошел. Ой! Фу, что у меня получилось? Что у меня получилось? А, куда мне дальше? А, как туда? А, Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. Горликова руда, говорит, найдена. Да что ж такое? Сейчас повыше поднимусь, дайте. Дали подняться. Спасибо, отлично. Горликову руду забрали, и я... А, я молодец. Давай, вылетай. Вот этот фонарик, как он работать? Я уже все забыл. Так, ладно. О, благо у нас ХП шки есть, и мы можем даже без всего этого даже сюда добраться, да? У, вот он о чем можно было как вот так, вот все, раз, два, три. Ну у нас просто день сегодня долбежки всего чего мы не смогли задолбить в последнее время а, ХПшка ненужная и ой ой, -ой какой-то храм а тут мы ничего крутого не сможем нигде найти ой ой, -ой нифига куда я могу забраться и... Понятно, что ничего не понятно. Ну чё, давайте, что ли, в следующий раз уже зайдем в этот храмик или что это. А на сегодня мы закончим данный видосик. С вами был офис Фисерк. Всем огромное спасибо за внимание. И всем пока.